Так, сегодня 15 июля, я стою возле обклеенной вытяжки над квартирой 69 в туалете. Вот эта труба, у которой вчера э, подставлял Женя ведро. Вот, видишь, дерево с него растет, сегодня они эту трубу обклеят. Вот сюда, конечно, все затекало, вот она, труба эта. Вот, а рядом они приклеили и все остальное. Дальше, вот это следующая вытяжка, это будет у нас... Туалетка Сатуровой Где? И тоже труба. Лена, по твоей трубе, говоришь, сырая была. Вот сейчас она не сырая. Как бы здесь лучше выглядит она. Мы будем потом ее обклеивать. В последнюю очередь. А вот эта вытяжка, где комната, где диван. 65-я квартира. Сейчас вот они его будут обрабатывать. Полностью обклеивать. Как раз вот здесь, где у тебя диван. Видишь, все отстало. Все отстало. Вот. И дальше туда... По краю будет приклеен целый целый лист, наверное, метров 15 бекроста этого. Сколько хватит. Вот на сегодня. Вчерашний дождь показал, где что у нас плохо сделано. И какие где протечки. Вот от первой пропениной Это как раз, да, да, да. Это как раз там у них течет. Вот отсюда. И клади метров пятнадцать до да докуда будет? До березки будет? Mm -hmm. Ну вот до березки хотя бы надо проклеить. Не хватит так? Еще купим. Да, не -то не... Ну, то, то ну березку-то да. спилите? Срубим, конечно, да. срубите и заклеите ее потом добавите там если что все тогда я и тогда это, что у нас? подождите это мы сделаем да вот эту значит фигню эту делаем Но вот эту да решили. вот эту вы обклеиваете сейчас вот эту решили и что потом дальше то пойдем вот и это мы все сделаем Обклейте там 15 метров трубу вот эту обязательно обклеить надо открываем этот Ну, посмотрите, Или что... Мы сегодня то... не будем трогать. Эй, как, как, как... А? Сегодня не будем. С этой стороны плита лежит до конца. Вот, видишь? Она нормально все лежит, как бы построена так. Какая плита? Ну, вот этот конец-то крыши. Ну, вот и сюда. Да. А теперь... А с этой стороны она до конца не лежит. Да, тут это закрытый. Да. А тут не лежит ни плита и загнута какая-то железка. Почему плита так лежит? Нет, она не до конца. Она смотри не доходит сколько. Да так же, как и там. Чего? А почему там. Так вот это же, же... Там... А железка почему это вот это лежит. Железка? Да. Ну так, чтобы вода не текла туда. А почему а там, там железки так? Ну так вот, я и говорю, так изначально там сделано. Там, там, да, она же должна и до конца доходить, нет. до стены. Вот она здесь. А там что-то что Там-то. Там не знаю, там не видно. Вот здесь вот эта плита, она же до, до этих не доходит, до кирпичей? Там тоже не доходит. Доходит. Нет. Но она... С... Визуально-то ведь она не смотрится так, как здесь. Там никакой железки она, может нет. Может по-другому, тут это же проект. Она не доходит, до она ведь... Почему-то так заклеено. Вот она, чего? А, а вот это угол из чего тогда состоит? Железо тоже. Такая же железо, только да. не загнутая. Ну так... А там загнутая железка. Вот из-за этого там... Тут и... вообще ничего нет. Никого теплителя. Ну тут нету, но у них нормально не проэтывается. Не промерзает. Железка-то вообще ни при чем. Чего? Так а почему? Вот она, видишь, до конца туда не доходит, вот эта железка. И а что? стекает вода вот сюда. Да дело не в этом. Где да стекает, она все равно стекает. Она стекает, так там сосульки всякие образуются. Ну, так ничего из-за этого промерзает. Да. Тут, может, кладка такая стремная. Хрен, не знаю. Кладка такая может. Угловая квартира. Что, они все холодные так? Ну, не все. Вон сырой у нее угол. Ой, это. Стенка, Стенка сырая. Да. Видишь, тут сыра. Сверху мучит. Вот отсюда что ли протекает? Ну, по ней стекает. Вот отсюда стекает? Но. Да. да. Такой делает. проект. Тоже делается железное. Такие скаты, да? А -а -а. Отливы. Отлив. Значит, отсюда стекает и стенка сырая там из-за этого. Я все не знаю из-за этого. А из этого, может из-за этого. Может из-за этого. Просто Ну, я не знаю. зимой с рома сырает. Так оно высыхает, а внутри-то черная стена. Потому что там откроешь, фиг его знает. А вот здесь вот, смотри. А откроешь? Там откроется там пена. Пена. Ее надо оторвать. И отлив надо бы до укла, до конца довести. Там он железки валяются у нас под крыльцом отливы. Ну, делаем. Отливы упали с крыльца. Ну, вот. Сунем. Там надо до угла довести этот отлив. Ну. И все, И утеплить. Ну ладно, все, я и про раб, я и мастер, ламастер. Так. А если посмотреть на поверхности наших вытяжек, вот они какие. А вот здесь, где он рубероит, вот это-то, чтобы туда не затекало. А там затекает вон. То есть вот таким образом. Старенькие уже вытяжки. Так. И вот этот откос на будке, он идет в эту сторону. Скат у него. Отлив как бы. И вот эта крыша Крыша, видите, она вся покусанная. Отлива-то никакого нету. Все, что с нее скатывается, оно прямым попаданием вот сюда, под дверь. Сюда. Ручьем прямо протекает на четвертый этаж. Я вчера подложила во время дождя вот эти две штуковинки. И немножечко пошел, скат дождя, пошел туда дальше. Сейчас я их уберу. Вот завтра они будут все сделать. Вот эти две штучки. Уберу, пускай просыхает здесь. Оно, конечно, влажно это, потому что я не сразу залила. Вот здесь вот они будут проделывать в два слоя, наверное. И пускай оно потом течет с этой крыши дальше. Вот это вот. Так, а с этой стороны на будке, куда скат идет? А с этой стороны на будке, вон что творится. Во-первых, сломано. Все но протекает внутрь стены. Может быть, ее надо поставить ровно. Вот эту плиту-то. И вот благодаря тому, что я там вчера во время дождя бросила два куска рубероида, здесь вчера не было ручья, а были только капли в коридоре четвертого этажа. Но там, Потому что я не до конца прикрыла. Если они там заделают до конца, то и здесь не будет протекать. Вот я нахожусь... В запасном выходе на первом этаже, и вот эта стена, которая сверху со страшной вытяжкой была, то вот она такая выглядит здесь. Я хочу спуститься в подвал, соответственно, чтобы посмотреть, что происходит там. Почему-то сыро здесь. Непонятно почему. Почему-то сыро здесь. Сейчас мы идем в подвал с котом. Да, Барсик, ты идешь в подвал со мной? Пошли. Ты будешь меня охранять. Посмотреть, что там происходит. Опа, на какой-то выключатель. Интересно, что он тут включает? Ничего не включает. Потому что все провода отрезаны. Так, идем в подвал. Барсик, пошли. Хочу посмотреть на эту стену. Что же она туда вытекает. Так, здесь у нас есть отдушина. Вот это пожарный кран, который выходит, выходит на запасной выход. А тут что происходит? Капает. Капает это у нас конденсат на трубе с подачей холодной воды. Оно везде на всей протяженности капает. Зимой, конечно, не капала, потому что было отопление. Здесь вот более мокрое пятнышко. Вот оно все из трубы подтекает. Но это конденсат, это, говорят, обычное явление. Поэтому я все отдушины открыла. Вот я нахожусь перед центральной, под седьмой квартирой. Центральный выход канализации у нас. Где мы зимой тут завал-то был. Вот. Но ну, нормально все тут течет. Все в пределах разумного. Все хорошо. Все хорошо. Трубы поменены, в стояки на пластмассовые. Это седьмой, шестой, шестая квартира достойно все сделано вот пожалуйста и горячая и холодная вода подведены в квартиру пластмассовые трубы здесь вот тоже водоотведение идет пластмассовое и подача идет пластмассовая короче тут когда-то что-то ремонтировалось неинтересно сейчас важно головой не торкнуться что тут пожалуйста видишь засыхает? Так, я размела везде, где был большой мусор, и мох раскидала, чтобы высыхала. Вот это я стою над 58-й квартирой. Здесь все заклеено. У нее, видимо, сильно протекало, но заклеено. Сейчас не видно. Пока дырок не видно. Надо внутри квартиры посмотреть. Так, и рядом у нас 60-я квартира, которая жалуется на влажную стену. И правильно жалуется, потому что. Вот здесь я убрала палочки вот эти вот, и тут вообще нету ничего. Вот здесь вот как бы надо заклеить, туда влага попадает, под, под этот, и понятно, что здесь березка растет, и здесь березка растет. Влага попадает под последнюю плиту, и вот здесь придавлен тоже почему-то кирпичом провод антенный, и понятно, что у них там сырость образуется. Вот, Но Придется проклеить, наверное, здесь тоже. На 60-е вот здесь проклеить вдоль вытяжки, потому что сюда затекает однозначно. И вот здесь вообще лысина какая-то. Вот здесь вот лысина. И вот срубить эти березки и тут проклеить край. Ну так же, да, метров 10 проклеить Как раз это будет Ширина квартиры А следующая не протекает 62, нормально все у них Понятно, что здесь будет сыро Потому что край-то вон что Вон что край-то, смотрите какой Голый И там, понятно, влага заходит Вот Здесь еще придется делать Так но на сегодня они, хлопцы, заделали трубу над 69-й, обклеили, полностью обклеили край. Вон они как обклеили весь край полностью. А тут тоже вон что торчит. Это на 59-й, но она ничего не жалуется, что течет. У них вот такая крыша-то совсем негодная. Но не жалуются они, не даже ничего. Ни сырости, ни влаги у них почему-то нету.